Дорогие друзья, здравствуйте, с вами Пугачева Наталья. На этой странице вы найдете небольшую викторину, и вы сможете проверить свои знания в астрологии Бацин. На каждый вопрос, 5 вопросов, вы должны выбрать ответ. Правильный ответ будет 1 балл. Итак, вы сможете, в общем-то, по пятибалльной шкале, системе пятибалльной, оценить свои знания Бацин. Внизу этой страницы есть чат, в котором вы можете оставить свои комментарии или те баллы, которые вы набрали. И будет очень интересно посмотреть, насколько люди, которые подписываются ко мне, которые наблюдают за мной, мои ученики, насколько хорошо знают астрологию пациента.